Привет, а, расскажи, пожалуйста, о себе, представься. Привет, меня зовут Лена, мне 27 лет, приехала с Украины в Германию, в город Бремен. <связывая> что ты делала в городе Бремен? <связывая> работала. Где ты работала? <связывая> в престарелом доме. И ты приехала от агентства? Да, ПЭЛЭХ, угу. агентство да. Хорошо. И что было на работе, то есть есть какие-то, что, что было тяжело, что было легко, понравилось, не понравилось? В целом, работа понравилась, очень хороший, дружный коллектив. Поначалу очень тяжело было, как вспомню. Угу. Как бы непривычно очень. Они в несколько раз, ну, как бы сильнее, быстро просят в темпе работать, как бы это тяжело. Отличие работы в Германии и Украине. Ну, вообще, есть отличие Украинцы и Немцы вот, наверное. У них просто вот, если ты приехал восемь шесть часов работы, то у тебя в целом каждая минута должна работать. Ну, то есть очень быстро. Нету там покурить, как у нас могут где-то пойти покурить, там покушать чашечку кофе. Нет, у них каждая минута, каждая секунда это работа. Ты пришел, ты работаешь. Угу. А, скажи, пожалуйста, ну ты бы еще хотела поехать да. работать? А, ты заработала? Да. Расскажи, какие затраты, что можно заработать примерно жилье и так далее, вот немножечко ну, такое по-бытовому. Если на саму вот все поотнимать, что я вложила в переезд, за квартиру, за питание, какие-то сувениры домой, то чистыми я домой везу за три месяца две тысячи евро. Uh -huh. Еще к работе. То есть работать нужно постоянно, да, то есть должен быть постоянный движняк для того, чтобы люди, ну, то есть немцы требуют работать. И работа не просто так, а именно надо пахать, правильно? Да, они очень, если, ну, просто любят, чтобы, ну, было это все шустро, правильно, грамотно и, как бы, ну, Быстро, Хорошо, и... а работа, вот ты работала в доме престарелых, насколько она сложная? Что нужно было делать? Какие были функции? Ой. Ну, сначала, как все, да, ну, едут с Украины, переживают. Тут вот Я тоже ехала, я переживала, как будет вообще за бабушкой ухаживать, для меня это было трудно. Но, когда ты первый раз, это совсем дом престарелых в Германии, это вообще отличается вообще от Украины. То есть у них... Ну не знаю как. Ну вот твой рабочий день начинался, что ты делала конкретно? Мой рабочий день я помогала человеку подняться, умыться. Ну смотря какие люди вам попадутся. У меня более, как бы можно сказать, легкие. Может потому что мы приезжаем как студенты и нам не дают самых там сложных каких-то. Я помогала подняться, не провести ванну, умыться, покупать и ну отвести покушать. Это мой начало дня. Потом угу. обед, покормить кого-то надо. Ну вот так. Угу. И ужин, да, тоже иногда. Ну, да. По сколько часов работала в день, примерно в среднем? 6-8 часов, смотря как. Угу. Ну ты довольна и сове... вообще советуешь еще кому-нибудь поехать сюда? Ребята, да, скажу да, откровенно да, потому что, во-первых, это другая страна, вы посмотрите, как живут люди другие, как другой народ. Во-вторых, ну, в принципе, тут никто не кусается, как я попала, ну, вот, был страх, риск, но приехала сюда, меня поселили показали место работы, все как бы объяснили, и я работала. Мне все очень в целом понравилось. Ну, советую ехать. Вот, если в Украине, вы, во-первых, увидите страну, во-вторых, вы заработаете денег каких-то. Вдруг вам тут понравится еще кто-то там учиться, там что-нибудь или работать. Ну, такое. Спасибо большое.